принимаем время в замедленном состоянии, время как будто бы замирает и мы видим кадрово, что происходит относительно недавно у меня был такой случай я был в доме в загородном, на втором этаже и мне нужно было спуститься вниз на кухню я взял стакан взял тарелку и собственно говоря, начал спускаться по лестнице, я не понял что произошло но буквально с самой верхней ступеньки лестницы я споткнулся и просто полетел кубарем. Лестница была достаточно большая и у меня были все шансы просто там разбиться на ней. Но что произошло? Я этот момент помню прямо как сейчас. Такое ощущение, как будто бы время просто сильно замедляется, и я начинаю видеть, как я начинаю лететь с первой же ступеньки до последней. Как у меня рука полетела через голову, как голова, нога полетела через голову. И я даже умудрялся предпринимать какие-то действия, хвататься, причем хвататься осознанно. Не то, чтобы я как-то рефлекторно, свои руки и ноги куда-то пытался разместить а непосредственно я пытался в этот момент я соображал что происходит и я пытался зацепиться за перила а, ну слава богу все хорошо закончилось я упал на спину а, было конечно же больно неприятно но слава богу себе ничего не переломал ничего не случилось две минутки буквально полежал встал и пошел дальше но Момент этот достаточно был знаковый для меня, потому что я очень сильно удивился. А как так интересно, когда я падал, время замедлилось. Что это произошло? Это я его замедлил, или оно само замедлилось, или вообще что произошло. И пообщавшись с несколькими людьми на эту тему, я понял, что в жизни каждого человека бывали такие моменты. Я стал размышлять, а что это значит, что, что это вообще такое и что с этим делать. Единственное, что я нашел, в одних э, древних, так сказать, индийских трактатах, описание этого такого процесса, что это происходит. Вот, сейчас я об этом расскажу. Но сначала я хотел бы объяснить просто, что говорит нам по этому поводу обычная психология. У нас есть обычная психология. И обычная психология нам говорит следующая вещь. Она говорит, что э, в минуты опасности наш ум просто начинает быстро работать. Вот и все. Это всего-навсего. Просто ускоренная деятельность нашего ума. То есть время, оно не устаряется, оно не замедляет, оно идет как идет. Да и вообще, кто мы такие, чтобы мы могли бы повлиять на скорость времени. Поэтому, когда мы воспринимаем некую опасность, и дабы наш инстинкт самосохранения дабы не причинило. дабы что вот эта вся, вся ситуация не причинила какого-то физического ущерба наш инстинкт самосохранения он в этот момент срабатывает он ускоряет деятельность нашего ума и мы прекрасно начинаем ориентироваться в пространстве и можем предпринять какие-то действия собственно говоря это говорит традиционная психология но мне стало недостаточно узнать мнение только о традиционной психологии ведь это же очень интересно и узнать а что говорят другие может быть эзотерические какие-то практики техники. и техники вот Единственное, что мне удалось найти, это то, что в древнеиндийских трактатах говорится следующее, что у человека есть карма. Ну, как мы все знаем, что это карма, это фактически наша судьба. Что нам предстоит получить, хорошего или плохого, неважно. И вот если нам суждено по судьбе сейчас пострадать, то есть наша карма настроена таким образом, что вот мы сейчас должны упасть и сломать ногу, то, собственно говоря, от нас здесь ничего не зависит, мы просто падаем и ломаем ногу. И это не хорошо и не плохо, это вот это так, как есть, то есть наша карма, она такая, или же, собственно говоря, что-то хорошее, чтобы произошло. Тоже просто приходит время, и мы получаем что-то хорошее. Собственно говоря, а если что-то нам суждено получить плохое, вот тут возникает интересный момент. Что, например, если нам не суждено сейчас вот споткнуться и упасть, и что-то поломаться, и у нас есть определенный запас благочестия, накопленный, то вот это накопленное благочестие, оно не дает нам а, каким-то образом пострадать. Что такое благочестие? Благочестие — это прежде всего благочестивые поступки. Это наши благочестивые поступки, которые мы сделали в прошлом из разряда перевели бабушку через дорогу, покормили птичек, пожертвовали денежку. То есть что-то сделали бескорыстное, бескорыстное какое-то служение кому-то, какому-то живому существу, обществу, государству, в общем любому живому существу, когда мы что-то сделали бескорыстно, принесли ему какое-то вот добро, это есть наше благочестие. И вот этот запас благочестивых, такой, так сказать, поступков, он у нас постоянно пополняется. И Собственно говоря, если нам не суждено сейчас, в данный момент времени пострадать, то вот это, вот это благочестие, оно просто не, да, не даст нам это сделать. Вот и все. Поэтому тут, в принципе, как обычная психология, так и эзотерические практики, они в целом сходятся в сути своей в одном и том же, что на время мы не способны повлиять, кто мы такие, чтобы влиять на время? Единственное, что в этот момент психология говорит, что просто ускоряется наш ум в момент опасности и дает нам возможность как-то сгруппироваться. А все эзотерические практики, они говорят, что вот блага, блага, блага, блага, благодаря нашей позитивной карме, благодаря нашему накопленному благочестию, вот эта вот хорошая карма благочестие, не дает нам возможность сейчас вот а, пострадать вот собственно говоря и все но ну, на этом все